Да, сделал домик. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, ГАИ вызывай, ГАИ вызывай. Мама, телефон. Дай. Да. Вообще могли бы пустой конверт кинуть прикинь? Да. Я Ох, Сзади никто. А откуда он? Как это взялось? Вы, его знает. Вы работаете на таможни или? Ну, я тебе да. я работаю. Я Есть нахуй, ⁇ баный рот, блядь. ⁇ балька, да? Но... ⁇ б твою мать, блядь! Yeah. <laughs> Когда это, прятал, Максим, ул а ул. в какой пол лучше втыкать, это мужской <сп Surf santé> или женский, чтобы быстрее? <idee> да, Антон, что ж ты кровожадный-то такой, а? А, это все после утоплено у меня, извините, извините. А вон-то утонуешь, а вон. Ай, перей. Паша, у меня на лице что, написано, что я совсем больно. Ох, ёпт! Пошарковать. Это надолго. <и GT -2> <и> <и> <и> <и> Ой-ой-ой! Я как-то обычно не Это как? Не знаю. У меня регистратор подписался на...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 He's got the cob to crack the message. Yeah. He says